Присоединяемся к команде. Так Вот. Так, я зашел. Я вижу. Кого? Ха ты? Сейчас. А, давай приветствую. Всем привет, с вами Лорд Альтаир и. И. Джек Повелитель хаоса. Ага. Монстр. А, то есть. Стоп. Так. Так, ты сейчас свое сказал, сейчас я говорю. Сейчас свою запись начинаю. Всем привет, ребята, и с вами Джек, Повелитель Хаоса и... Лорд Альтаир. Похлопаем нам, пожалуйста, потому что мы сегодня играем по сети. Ага. Как вы поняли, уже будет жесткая и интересная битва. Надеюсь, я не разучился управлять монстром за это время. Так. я, наверное, тоже как бы не разучился. Ой, а вот так, все в порядке. Ты штурмовый взял Да, сейчас. А, так, что не так с, с охотой сейчас... Сейчас, подожди, сейчас... Так, монстр. я жду, я ничего не тороплю. Сейчас... Э -э э -э лидер команды вышел, из... теперь вы Сейчас ошибка какая-то, сейчас. Охота... Ну, при... Охота. Сейчас что-то не так. Может я тебя приглашу? Э, нет, сейчас проблема с Evolve. После того, как разработчики просто на игру забили. А вот, вроде бы аркада надо было взять. Вот. Сейчас приму. Ребята, вы поймите, технические палатки всегда есть. Это же Evolve, игра, на которую разработчики забили. Да, поэтому тут есть такие проблемы. Надеюсь, мы найдем каких-нибудь игроков в ближайшее время. Да, что то А ты вот иг играл в Evolve, там, где игроки нашлись? Да, я играл. С Всех игроков находил и играл с ними. Игра подтормаживать не будет с записью видео. А, качество настройки средней, так что должно потянуть. О, я игрок. Сам не знаю. игрок нашелся. Ну, да, один. Я, наверное, не знаю, как видео, но. Я все-таки убавлю немного музыку. Mm -hmm. Не, что-то не хочется слушать. Так, какого, пока подумаю, какого монстра взять? Голиафы, две штуки, два кракена, призрак, бегемот, две штуки. Ты сейчас ничего не говорит, ты сейчас ничего не говорит, а. Ты держи интригу! Хорошо. Чтоб я не ожидал, и зрители не ожидали. Ага. Потом я потом сыграю за монстра, и ты будешь не ожидать. Ага. Я против тебя лучше буду поддержкой, потому что за поддержку у меня более всего прокачанный, чувак. Да и любимый у меня что наш. Кстати, если кто не знает, у меня 35 уровень, то есть левел, а у него. 56. -й. Да. То есть он в игру больше меня играет. Потому что я свою игру эту забросил. Так, плюс у меня <связывается> еще монстры прокачанные. Да, да. А, класныйся. Ари, на всю улицу. Так, у меня, знаешь, одна проблема. Какая? У меня на всех есть по персонажу, а вот на трапера только один. Понимаешь, в этом и есть проблема. А, а покупать я его не, не вижу смысла. Потому что трапер как бы ничего такого сильно не делает. Тут персонажа вроде бы каждую неделю обновляется, новый дается бесплатный, если у тебя его нету. Ну, как бы, у меня есть. У меня тут почти... У меня открыты все монстры и почти все охотники. У меня недоступно только один... А, пять охотников из всех. А ну-ка напомни, получить бесплатно одного из этих, как их? А, охотников? Она же... А! Да. Каждую неделю обновляется И каждую неделю там может быть один доступен новый. Один. Для каждого класса. Монстр или охотник? Мясо. то долго ищем двоих игроков. Да. Когда играл в эту игру, вроде позавчера, вообще народу так много было, что за 5 секунд уже находились а. все игроки. Я пока тут подумаю, может прокачать что-нибудь? Слышь! Качатель ты! Вообще я ваш взял, да? 50 левел против 35. -ого. Вот это за честность, е Еще прокачивать он там собрался. У тебя сколько-то вообще вот этих монет таких на К? А, сейчас 602, потому что я давно сюда не захотел. А, а у меня 6711. А. О, О! А что, только троем играем? Н ну, еще бот будет. Ну, Два давай. бота. Два бота. Давай что-то поинтереснее, может голосуем за пропуск карты? А, давай. А, а я не успел, а я не успел. Ладно. Как таймер начался, уже все прошло. Так, ну я уже беру себе. Так, ну... я думаю. Для этой карты. Yeah. Вот этот. Я уже все. Ага. Я думаю, я увижу какой у тебя монстр, а ты увидишь какой у меня персонаж. Жалко, конечно, с ботами неинтересно играть, они быстро сливаются, к сожалению. Поэтому неудивительно будет, если ты еще и выиграешь. Потому что у нас хоть медик реальный, перс ну, человек, а все остальные там штурмовик и трапер, это боты, это ужас. Чё ты там улучшаешь, да? Сейчас выбираю тут жесть, надо бонусы выбирать. Ах ты ж, бонусы выбирает он там. Давай быстрее выбирай. Я тут один пока что сижу, смотрю ты пустые брал. вкладки только я. Давай, наконец-то. Давайте узнаем уже, что у него за монстр. Обещаю самого мощного для этой карты. А, -а, -а у нас два бота, вообще честность. К тому же этот монстр прокачан у меня на 36 уровень половина максимальный уровень 40 а у меня на 36 шестом. Но да, ты вообще боже сделал давай быстрее да тут ждем чего ждем я вот смотрю на я таймер своего таймер идет а ты хочешь сруб сразу да типа нажать готов да и я не успел увидеть, да? Кстати, медик тоже что-то не выбрал Нет, нет, нет, как раз он выбирает Четыре, три, два Один, ноль Ах ты ж <сёк> Самый ловкий монстр <сёк> 36... Ты его еще и прокачал так Ну да 36 шестой Тридцать шестой уровень из сорока Да ты гад я ненавижу этого монстра из-за того, что он себе клоны делает и он, блин, идет атаковать. Не а бойся. Ты спокойно сваливаешь оттуда. Э, не бойся, он изменен. Разработчики его подправили, так что теперь клон по-другому работает. Мне еще боты таких, блин, простых взяли. Ничего, я постараюсь быть более добрым, более умиротворенным. Ага. Я не буду пользоваться. Этот медленный шаг, чтобы заметать следы, это я не буду делать. Ну, как бы... Это небольшая разница. Кстати, что ты скажешь насчет персонажа, которого я выбрал? А, так, забыл, какой у тебя? У меня робот с одним глазом. А, тоже неплохой, у него турели есть, которые устанавливаются, они стреляют. Я знаю, я же за него играть люблю. Мне тоже нравился этот робот 60 FPS отлично Хотя бы не 20 Так... Призрак Джек, Джек! Да... Там Джек Траппер есть, и а Джек Робот Так, битва а, а Ну да, у нас же охота Нет, это не охота, Ой. это... это... Аркада. Что-то у меня немного подлагивает игра. Надеюсь, это не отразится на игре. Так. Огонь по цели. Установление. Получай их! Гранату! А ты что ты меня выкинулся с поля! Ой... Извини... Ты меня с поля выкинул? Нет, там... Там Нет. Блин, я переместился за другого персонажа! Да. А, да, да, да, Можно ботами перемещаться! Да Может, я ты... знаю! Я не хочу за штурмаленка сейчас играть! Я хочу обратно к роботу, а да. я не помню какая кнопка возвращает меня к своему! Восемь! Ой, я вернулся! На тебе. Тебе не жить долго, понял, тварь? Да, я слегка разучился играть. Я тебе ракет дал, вот. Трели. Оборона. А ну отпустил меня. Я тебе не еда. Я его оживить хотел, да. Ладно, можешь оживить. А уже никак, -мо. Оно отстало от тропе. Он мой друг. Ладно, ты можешь убить хайда. самого себя. Хайда. Пошел вон от него. Все они мои друзья, а ты никто. Я воплощение чистого зла. Так, какой Чистая ты... Дж... Какой ты из двух я не знаю, правда. Я тебя не вижу даже. А, а я хайдер снимаю. А ну отстал от него. Пошел вон. Так, ладно, аж... Ш... Ладно, Не может... Вон. Ладно, даем победить один раз. Я а добрый. Ты... Все, бы. иди нафиг. Я, я тебя сейчас застрелю просто нафиг. Ладно, застреливай. Ну а сейчас я подожди, оживлю я тут, чувака. Где ты? А, а, я тут вот добил ты. одного типа. Ладно, считай. Давай, добивай ее уже, толку. Все равно я хотел в охоту, вот а это. Меня ракетами бы... добьют, понял? Да. А по вы сути выиграли. Ладно, я все равно хотел в охоту, это какой-то Пвп. Давай, готов. Я готов. Так, способности. Ледниковый пляж, следующая карта. Да, вот это... Интересное. Так. Медик что то готов, не поставил галочку? Честно. Битва номер два. Так. так. Ещё курсор так. мешает. Ой. С ошибкой курсор вылезает прямо. Вот ты! Я так и нашел тебя, понял. А я хватаю... Ой. Ну, отсталось. Я сейчас турели так поставлю, чтобы на тебя, блин, сразу на тебя прикрывали. Привиди. Жалко, что они только 8 урона наносят. Подписчики по-любому не разбирают, что у нас тут с тобой творится ага. такое. Одни взрывы только. Так. Я-то его оживил? Лучше этот уровень выиграю я Уйди отсюда! Да ты меня разозлил, чувак! Отстал от моего союзника! Ты меня не убьешь, понял? Считай уже! А ну отпустил меня! Ты... Подожди, я поменялся опять А Да хватит меня медведь уже А, ладно, как хочешь Иди от меня я... ой Вот, вот сейчас вернется моя способность к генерации, и я тебя убью Ладно, понять. я поймаю медика Все, да где медик? Он что, слился? А Да блин, хватит меня персо менять персонажем. Почему я меняюсь? Верни меня обратно. Верни меня обратно к персонажу. А, там кнопка есть. Надо выбирать. Да я знаю. Уйди. Пошел вон отсюда. Так, где, где другой персонаж? Если а. Почему ты а, Последний. Пошел. Пошел вон. Это я. Ушел отсюда. Ушел. Теперь моя очередь побеждать. Нет, иди нафиг. Ты твоя вот побеждать. Да тебе 2 хп осталось. Ушел от меня. Нет, нет. Не Может, бойся. Я? Последнюю битву выиграть дам. Не надо мне помогать. Надо честно играть. Хорошо. Я буду честен. Не, ну реально. Почему Медик был далеко? Я только перехожу за него. Он оказывается далеко и стоит просто. Это бот. Ну да. Знаешь, вот в чем проблема? Тяжело, когда бот только помощник. Финальная битва. Почему финальная? Что у нас до трех что ли? Да, до трех. А ну где ты? Так. Появился? Я вас слышу. Появился где ты? А ты где? Ах ты ж вот где. А ну на выход. Сейчас я буду умнее поступать. Умнее, да? Умнее он тут ага. у меня, да? Пошел вон от меня. 8. Умнее он тут у меня нашелся А ну вылез из тумана. Почему здесь туман? Туман? -а, -а, -а, а где ты? Это эффект. Который... Я еще другой стороны карты вроде бы. Пошел вон от друга. Этот привет мне. Так... Друга жили ушел от медика все надо два! идут пойти ушел он от медика а ты с не дает не вылечить его Ты трогай меня. Я почти его поднял. Почти, вот именно. Помогите поднял. Отпустил его. Я чувствую, сейчас ты не выиграешь. Минус один. Э, а, меня-то зачем взял? А... Да ты взял <Слыш> а, Стой. Пойди мне он не кидать. Минус один. Так. Устала сейчас ты ты проиграешь ты не выиграешь по любому ну ладно признаю но никто не говорил что нельзя попытаться блин я упал сейчас а, меняй меня меняй. за да толку я уже да, стал победа <смех> я в последний момент за штурмаяка взял так все но ну как убрать этот курсор во время геймплея я знаю во время меню но Алло, я слышу, слышу тебя. <св> <с> Мне просто <с> весело. <с> <с> <с> так. Победа была за нами. Так. Сестра, можно тут курсор как-нибудь убрать? Не знаю. Теперь меня и персонажи, я хочу за монстра. Сейчас охота, может, она Да, нет разницы, охота не охота. Сейчас. Главное. А, вот. А щ... А ну, э, Так, да. опять ошибка. Что не с я тебя приглашу. Что они с охотой сделали? Не знаю. Ребята, но вы же рады? Мы отдалели этого монстра. Меняй персонажа. Сейчас. Так. Отключено не в охоте не? бета. Серьезно? Почему монстр отключен? Я не знаю, я не могу Ладно. теперь монстром стать. я тоже. Ладно, я возьму там поддержку придет эй поддержка моя не трогать ладно а не хотя ладно я медиком я медиком что-то с тобой другого одинаково вот медик медик медик мой. мой поймал я поддержку схватил трапер а что двое штурмояком хотят быть а поздники трапера Никто хотя не... бы не умный, возьми... Вот, хотя вот этот, который без звания без ничего, пускай он трапера возьмет. Вот я не знаю этот. Ренат... Вот, трапера. Он на уступки пошел. На уступке пошел, чувак. Так, ну ч ⁇ Ну, другой раз как-нибудь монстр сыграем. Ага. Можно монстра там в отдельный? А, а вот. Так. Ч ⁇ Ч ⁇ он? Он монстром стал, этот а аноним. Да, пипец. Ладно, вот эта карточка вроде бы нормальная. Да, наверное. Тут главное выиграть. Все-таки мы не знаем, кем он станет, пока не покажем сам. Так. Я с ним буду. Я медик. Я с ним. Я Кэллу возьму она телепортироваться mm. умеет да я понял я то знаю не знаю что мне есть золотого взять Ну я все да она у меня мало прокачана я вообще монстров только, только качаю mm. осталось только двоих подождать и все у нас начнется жесткая битва кстати, слушай, после этой картки надо будет проверить, хорошо ли запись пошла или по. А, да. А то вдруг какая-то неполадка опять будет и надо в настройках копаться. Нет, неполадки не должны, я все настроил. Ну, я тоже все настроил, но у. Бегемот ледник, самый сильный персонаж! Смотрел обзор от кэшела. Короче, он бегемотом ледниковым всех уделал! Ну да, я знаю. Хорошо, что у меня персонаж телепортирующийся. А у тебя есть персонаж ледник? Да, у меня все монстры открыты. <свистит> Если честно сказать, так, моего персонажа можно было вместо этой так, которая лечит, так, все-таки что-то другое поставить, потому что это... Смотри, это не вариант. Если мой союзник получил урон, он летит, конечно, к нему и восстанавливает ему здоровье. А... Но если он опять получит урон, то жучок уничтожается. В этом нет смысла, как бы. Вроде бы да. Так, охотники. Могли бы сделать так, что он в любом случае будет у, перс... у персонажа. Даже при получении урона. Так, серьезно, этот курсор тут же. Сейчас можно как-нибудь его настроить? Я не знаю, что ты видишь, у меня все нормально. Просто у меня курсор. Вылезает. Mm -hmm. Ну ч, давай посмотрим, как мы в командной работе. Ага. Серьезно, как. Ладно, этот курсор будет маячить, но я постараюсь. Не обращать на него внимания. А, ничего, полетели. Так, ты где? А я вверх включу. Я его вижу, я его пометил. Так, ты знал, что он здесь? Я вот он. Чего? Мозг покинул. Чёрт! Чего так быстро? Я только его дошел по нему стрелять начал. Вот это победа! Монстр решил просто изыгрывается. Я пипец, его такой, знаешь, привкушение включаю, ага. чтобы его загнать в угол, Зато... И я по нему покидает. Зато я уровень поднял. Не получил награду! Я тоже поднял уровень. Да. Так, ну что, видимо, мы в той же команде, остаемся, Я из-за медиков все еще буду. Нет, друзья, монстра тут можно включать вот. Может случайную роль надо поставить. Сейчас пока почитаю на телефоне. А, а, а, если роль не не выбирать, ну ка посмотрим. То ты в любом случае будешь за того, который остался. То есть игра автоматически тебе дает даст ту, ту роль, которая осталась свободной. Понимаешь? Ну, сейчас посмотрим. Ты в любом, в любом случае, наверное, поддержкой станешь. Скорее всего, да. Так. Ваша... Вы из вашей команды были исключены из очереди подбора игроков. А. Ты чё наделал? Ах. Так, Понятно. Значит, монстром стать... Не, Не так... судьба. Не судьба! А, стой! Вроде бы я понял. Монстром становится только тот, который отдельно идет. Он подсоединяется к команде. То есть монстром э нельзя стать, если ты приглашаешь. Я тебя поздравляю, я тебе просит э возьми трапера. Хорошо, возьму трапера. Сказать кто-нибудь возьмешь штурмовика, я за медиком останусь, даже если мне вот тут будут угрожать и говорить, медика а не брать. Медик мой, понял. Что тут творится? Ах, ты ж гад, он медика забрал. Ладно, я трэпера. Гадина, я этого персонажа теперь, ну вот этого игрока ненавижу. Так, я пока почитаю, почему курсор не пропадает на телефоне. Ах, ты читай, я так ненавижу за штурмаяка играть. У меня только один персонаж из него открыт. Опять все пропали. Ну, а, все о, на месте монстр лозинг, май религион, рем сакс. Да я вижу, как бы, не надо перечислять. Это всегда так. То есть мы собрались, выбрали, за кого играем. Потом убираются все, и потом мы опять возвращаемся. Мы же кашку выбираем, как бы. Так. Как не хочу играть за этого персонажа. Нет, вот этот Ленокс, очень смешной персонаж, там женщина в большом толстом костюме. А, это кто? Ленокс, Ее имя такое, Ленокс. Ленокс, Ленокс. А, да, вспомнил, бабулька такая. Да, в большом толстом костюме. <свы> <свы> а у нас с тобой, кстати, одинаковые, эти как. Что? Ну, как вот эти, вот у наших персонажей эти. Значки. Одинаковые, а. да. Одинаковые. Ты что выбирал? Я выбрал регенерацию... Я... Вот... Так, что-то я случайно... Я поглощение урона выбрал, там, скорость... И электрического Гриффина... Он... Он умеет монстров задерживать. И у него всякие, там, примочки есть, уроде, Как... Маяк... Есть у него. Не, я говорю про способность, да. Которые три, там... Ну... Которые выбираешь. Регенерацию, там, прыжок, да. Сильный удар... И третье, что-то забыл. Ну ч, здорово! А прикинь, он тоже вылетит. Ага. Хэнка взял какой-то новичок. Во. Вот, лазерная буря у этого, у Гриффина. Последний захват. Звуковое копье, планетарное. Да я знаю, мне не надо перечислять. Вот эта граната, которая у моего персонажа, не очень сильно помогает. А. Слишком слабый урон наносит. И то быстро кончается действие. Эта граната помогает только в том случае, если на тебя напали, ну, большие куча зверей, которые а. тебе надо перезарядиться, а ты гранату кину, все они уже мертвы. И мешать не будут. Так, тогда, наверное, вот это и последняя группа, что... Меня... Да, надо... И мы посмотрим, вышло ли хорошо или плохо. А, а то моя сестра в 15 часов вроде приходит. Мне тоже хочется компьютер, ей тоже, да? Ага. Центр про. Я это видео по-любому монтировать буду. Ну, у меня сразу, у меня сразу, через бантикам все и звук. Ну, правда, ее надо пережать чтобы звук... о серии с 10 побед. Я вижу. вижу придется не сладко зато у, у, тебя... у меня серия трех побед ну от, одна не считается Ой, того, что когда я был подростком одна не считается все. ты как бы как сам первый подался во второй сам проиграл сам виноват я тебе не просил поддаваться что даже опаснее тирозавра ориона по сравнению с этим то был мультик Ребята, ну что, посмотрим, как мы с моим другом выживем против монстра, который 10 побед ледниковый там. Ледниковый? Пегемот. Можно... Пегемот, да, ледниковый. Так. Я вижу дорогу, я вижу дорогу, куда он шел. О, вроде бы курсор пропал. Ух, круто. Так. Я, я хочу на перерез ему пойти. Отлично, бегу. Наконец-то глюк с курсором справился, а то я пока что не вижу. Честно сказать, я даже не знаю, правильно ли я иду или плохо. А, стоп, планетарный сканер у меня же есть, я забыл. Я нашел, где он был, а я где его я... обнаружил. Найди, а? где он. На юг. Вроде бы. Да я Давай. иду туда. Я как раз по его следам-то иду. Так, я вижу, ты на под на перерез еще пойти, да? Да. Шата. Да. Я к тебе И сейчас тогда доберусь. Я пока что его не вижу. А. Так. Всяких. обнаружен нет, я мелкого убью чтобы у него еды не было блин, я только спустился, а следы появились в этот момент еще один планетарный сканер он по кругу идет, это ага. понятно так, растение-людоед я пикемот, он не идет, он катится как колобок ну, я знаю просто мне так легче говорить так, лечу, лечу, лечу так, почему Даже я такой медленный потом... персонаж? Не знаю. Я вообще жараба раба съемаю, и я еще должен быть медлее. Так, я следы его потерял, а нет обнаружил. Я все еще иду борьба. пока что. меня, это Я пойду... На меня крыса, желтый. на меня крыса напала. У нас проблема. Монстр эволюционировал, Мы не знаем, где мне. он еще. Он, он в пещере. Сона, так, ребята, я взял. Э, какую-то фигню, не успею почитать. Бонус прыжков. Я взял. Маскировка активна. Так, он где-то тут. Так. Вот. О, мы обнаружили его, я лечу к вам. Держитесь. Монстр ребята. Ой, нет, он меня сейчас задавит. Это Держись, я иду. Иду на помощь. Он гигантский. Где он? Вот тут я меня убил можно... А вот он. Получи огня, за друга Скажи самый мощный монстр! Да, он, ну, он мощный очень сильно. Получи! За друга! А -а -а, только я тут вздох, как говорится. Ну да, ну потому быть, что у тебя в угол не зажал, не а мы к нему подобраться о, не можем-то. Катится, охотник. катится? А! Да! Боты! Ай, стоп, он не, не для меня восстановил вот, Я тебя исцелил! Я его поджигаю и в то же время получаю очень сильный урон, тем что он бьёт и катится да, да, да, да. Ах, блин, на меня решил перейти Почему он не сваливает? Стараю вонуться, но он обязан свалить от меня Он что, решил сразу сюда доделать? Похоже, да. Я не успел спасти союзника. Надо валить мне, мне валить надо. Так. Ну, нет, он меня сейчас прибьет. Я так. лучше валю, я лучше валю, чтобы через И одну минуту. меня минутку. прибили. Я обязан свалить, чтобы. Нет, Ничего, вы... я обычно персонажи воскрешаются там с корабля. Он едет за мной. Так. Я пытаюсь продержаться, чтобы через 51 секунду вы появились. Через минуту, вообще. А, а ну да, сейчас. 51 секунду. Через 42. 40... 3... 42. Я надеюсь, он до сюда пока что не дойдет. За это время он уже же эволюционирует, наверняка. Но по-любому. Он же вас хавает, по-любому. Так, и опять появился этот курсор. Да ладно, пофигу на курсор. Я так думаю, он сразу решил нас всех убить. Ага. Если бы я не ушел, мы бы уже все сдохли. Ребята, видите, какая жесткая битва? Я его слышу. А, не, там другой монстр авер. 12, 10, 9. Подкрепление на подходе. Отлично. Он далеко! А, хотя нет. А вот это вот а проблема, я тут, -то не тот знаю, он... Кораблик ваш лазер Куда он ушел, вопрос только. Я только не знаю, куда он ушел. Я не знаю, куда Сейчас мне Сейчас я обнаружу. Давай. Туда. Видишь его с э, Я куда? его на сканере вижу. На юг, на север, на запад. Куда? Ой, на запад. Пошли. Растения Растение людоед уничтожены. Так, установим сенсоры. Не помню для чего. Мосты... О, он должен от третьего. Это совсем хреново. Вот именно. Реле в что будем защищать реле или идем в атаку против него? Какая разница? Он и так на реле идет Все одинаково, что защищать релешки. Вот он! Так. Я его вижу, я его стреляю по нему. Поймали? Я его поймал, он тут у меня. А вот он, так... он у... подо мной, он поднимается ко мне. А мы бежим, бегите, он ко мне идет. <рис> я... Ну вот, я еще. меня кончается. А... а я застрял, тут у меня паз. Быстрее! А, все. Быстрее! все, все, я на грани. Он здесь у меня. Во, наконец-то пришли. Держитесь. Я тут еле выжил опять тебя зажали что ли? нет а другого как да. мы выжим против такого монстра если мы даже не можем продержаться сейчас почему вы в угол заходите? почему вы не становитесь подальше? нет вам в угол надо идти именно, да? Еще он меня с одного удара убил, в смысле? Ты вы что серьезно я опять один остался? А, не, там еще один тохлый и Давай, валяется. Да, я и его быстро. спасать не собираюсь, я умру. Да, а понятно, что это этот тип выходит, уже всех выходит. это побить, побил. У него одиннадцатая победа будет. А, я думаю, я сюда залезть могу. Он сейчас уничтожит реле и все. Реле атаковано! Ну блин, я... он сильный, я уже против него играл, он по-любому уничтожит ее, я даже долететь не успею до туда. Какой же самый мощный монстр? Зачем разрабы вообще такого добавили? Да, почему он блин, с пару ударов уничтожает? И... понятно. Не могли сделать так, чтобы реле он тоже одинаково уничтожал, как и все остальные монстры? Слабо. А... Нет, конечно, надо сильно. Ведь это... это Тартал Рок Студиос. Ну да. Ладно, ну чё, ребята, давайте на этом закончим Битва а, была жёсткая а, Да Поэтому Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте всем Пока-пока Пока, -пока. пока.